Зачем мы ну, вступаем в отношения, хотим любви, чтобы просто поиспытывать классное ощущение? Нет. Нет. Мы хотим влиться в некую систему, чтобы с этой системы что-то поиметь. Логично? Конечно. Что поиметь? Что-то очень хорошее, какие-то права. То есть мы хотим получить какие-то мегабонусы, которые в этой схеме есть. Причем это хотят сделать и мужчины, и женщины. Но чтобы получить какие-то бонусы, то есть права, кто-то должен быть, кто-то должен будет выполнить свои Обязанности. Логично? Понимаешь, чтобы что-то получить, надо отдавать. Чтоб ты что-то получила, он должен это дать. Чтобы он что-то получил, ты должна дать. По большому счету, вот это совокупности ну, ну, должно быть одинаково. Мы все чудесно понимаем, что если ты отдаешь больше, чем получаешь, и с этим смиряешься, хана, что жил, то зря. Через какое-то время мы начинаем строить что планы побега из курятника. Это ответственность. И без этого никакой семьи не будет.